Всем привет привет вы на канале Вот gsn и сейчас выкатываем из Ангара Эмиля 1951 что за машина такая думаю знают всем давайте кратенько обсудим тТХ то что можно обсудить непосредственно в ангаре по моему мнению но ну, остальное будем заценивать непосредственно в самой катке значит по броне броня бодренькая хорошенькая мне честно говоря нравится на нем отыгрывать от башни здесь действительно много брони для своего уровня но ну, а уж тем более когда от башни отыгрываете и здесь приведенка улучшается Ну просто таким красота Хотя, ребят, будьте готовы к тому, что вот здесь вот картон, вот здесь вот картон и вот здесь вот прям совсем картон. Поэтому самое правильное, что вы можете сделать на Эмиле, это отыгрывать просто вот так вот прямо. Но, по крайней мере, в моих руках так машина играется лучше всего. Что касается ТТХ по орудию, здесь, честно говоря, не все так весело. Я очень не люблю цикличные барабаны. В частности, этот мне как бы ну, не очень сильно понравился. Объясню почему. Три снаряда, это прикольно. Альфа 310, для барабана цикличного на восьмом уровне для тяжелого танка можно сказать, что в принципе тоже нормально. Бронепробитие тоже в пределах разумного. Углы склонения вниз минус 10 э, довольно-таки нормально отыгрываются, что позволяет очень хорошо... Принимать непробитие башней. И это действительно, ну, очень часто выручает. И действительно комфортно приятно. А вот что касается времени сведения, разброса и в целом точности орудия. но ну, я бы сказал, что не сильно все так весело. Я поставил себе оборудование и амуницию так, чтобы улучшить время перезарядки и улучшить время сведения. И вот, ребят, с учетом установленного оборудования и амуниции, у меня время сведения все равно 4,4. И в бою это не очень приятно. Я бы сказал, порой очень... Неприятно Разброс хороший, вопросов нет 0.3 ДПМ при этом заявленный 2058, это связано с тем, что 310 альфы за один выстрел вроде бы и Неплохо, но ребят Снаряды между собой перезаряжаются по 3 секунды Внутри барабана, ну а потом вам Необходимо уйти на целую 21 секунду с копейками На перезарядку, это если вы апнете себе КД барабана а если апать не будете, здесь еще страшнее цифра будет, вот поверьте мне на слово. Ну что, то, что смогли обсудить, обсудили непосредственно в самом ангарчике стоя. Ну а теперь давайте в бой, как говорится, ринемся. Что из себя представляет Эмиль1951 для меня? Поиграв на нем несколько каток, в районе где-то 10, времени особо много не было, хотелось как можно быстрее выпустить видео, чтобы вы увидели, как танк играется средними руками. Соответственно, много каток не делал. Но за эти 10 каток у меня устоявшееся мнение появилось по поводу того, что Эмиль1951 это такой себе, ребят, бегун, у которого проблемы с сердцем. Вот если знаете, что такое тахикардия, я думаю, вы тогда понимаете, о чем я говорю. А говорю я, ребят, о том, что... Очень бодренько ты заезжаешь и очень бодренько начинаешь что-то делать. Но как только тебе необходимо уходить на перезарядку, вот то, что я говорю, что время сведения не очень бодрое и, честно говоря, не очень приятно отыгрывается. Хотя пушка, я бы сказал, довольно точная. Голда выручает, вопросов нет. Ну а вот теперь, ребят, отбросав барабан, мы, как бегун с тахикардией, должны находиться с вами на перезарядке довольно-таки долгое время. И если в пределах этой карты еще терпимо и еще нормально, то есть вам, как говорится, есть чем здесь заняться, переехать, найти себе новую позицию какую-нибудь то на других картах порой становится очень уныло и очень паскудно. Особенно если рядом с вами где-то находятся ваши соперники, которые пытаются вас в это время еще и выцелить и стрелять. Поэтому все свои 20 секунд времени, а то и чуть больше, находясь в бою вне пределах городской карты, вы, ребят, будете заниматься тем, что будете пытаться танковать выстрелы от ваших соперников. Ну а, честно говоря, имбовости в броне нет, а значит вам придется не очень приятно. Вот сейчас мне очень сильно повезло, что Испсу просто сам по себе психанул и отбросил снаряд раньше, чем нормально в меня прицелился. Сейчас вроде бы и за ним как бы поехать хочется, а с другой стороны понимаю, что меня сейчас будут дальше разбирать. Поэтому, ребят, будьте осторожны и... Будьте готовы к тому, что время перезарядки вашего барабана вам необходимо каким-то образом скоротать. И скоротать толково. Вот сейчас, блин, уже едь воюем, ГСН, но нет, я до сих пор перезаряжаюсь. Честно говоря, за это ощущение я и недолюбливаю, блин, вот эти все цикличные барабаны. Есть буквально несколько приятных танков в игре, все же остальные добавляют такого уныния в игре временем перезарядки, ну, прям совсем. Быстренько каточка пролетела, сейчас забросимся обязательно во вторую катку, поскольку не совсем показательный бой получился, не все с вами смогли заценить то, что хотелось, но хоть что-то показать получилось. Теперь что касается результативности, 2500 единиц урона для Эмиля это вообще ни о чем, действительно в отношении урона машина отыгрывается, ну я бы сказал нормально, если вы за боем хотя бы 3 магазина сможете отбросать, вот вам пожалуйста практически полная копилка будет у вас. В отношении урона Главное просто умудриться это сделать Что касается фарма, ребят 71 тысяча фарма с учетом Прям аккаунта и без включенных Бустеров, если я правильно помню, бустеры я не Активировал, и за вот такой Вот бой, 71 косарь Серебра, я бы не сказал, что Это прям горы Но согласитесь, все-таки Нормальный фарм получается За, в принципе Никудышний бой, в котором мы практически Ничего не сделали я не могу сказать, что в моих руках Эмиль1951, а руки у меня не сильно умелые, будем говорить откровенно, хоть я играю 8 лет, но у меня процент побед в районе 50%. Я за статой не гоняюсь, вполне спокойно там где-то могу слиться и, честно говоря, не сильно из-за этого грущу, играю так как получается, так как душа мне велит и получаю в первую очередь удовольствие от игры, а не стою где-нибудь в кустах и отстаиваясь набрасываем большое количество урона. Наверное, из-за этого довольно часто я и сливаюсь, потому что лезу на рожон, мне хочется попасть в самый большой замес, какой только можно себе придумать. А Эмиль1951, он не терпит таких замесов. Вот серьезно, ребят, если вы из тех товарищей, которые хотят заехать м, прям в гущу событий иначе начать всем там наваливать, то на Эмиле это сделать будет сложно. Точнее, нет, не так. Первые три снаряда это сделать будет довольно-таки легко. А вот дальше будет, ребят, сложно. Поэтому я бы рекомендовал вам на Эмиле находиться не в гуще событий, а приближенно к ней. Ну вот так, чтобы на ваших союзников, уж союзники, не обижайтесь, ваши соперники начинали сводиться, выцеливать их, а вы в это время перезаряжались и пользовались своим барабаном. Так, вот у нас стоит товарищ Крушитель, спит, зевает, ну а пушка, она, ребят, что самое парадоксальное, точное, я не ожидал, вот когда я заценивал цифры, когда я начинал на нем играть, я был очень сильно удивлен тому, что пушка насколько точно стреляет, даже без полного сведения. И, наверное, если бы еще и пушка не точно стрелялась без полного сведения, этот танк... Вот, в разрезе самого орудия и комфортности ведения огня, ну, был бы совсем совсем никакущий. А также, э, благодаря вот этой вот точности орудия при стрельбе практически на обум без полного сведения, машинка отыгрывается гораздо бодрее, гораздо веселее, гораздо приятнее. Так, ну что, брат, вот совершаю глупость, вылез. И теперь мне необходимо каким-то образом против этого товарища потанковать, ну и успеть перезарядиться. Слава богу, я так понимаю, товарищ сам не сильно понимает, что и с кем делать, но это уже больше везения, согласитесь, чем устоявшаяся единица измерения в наших боях, потому что очень часто бывает такое, что ты как раз попадаешь не на глупого товарища, но ну и он, соответственно, делает тебе крайне больно и неприятно. Так, сваливаем и опять начинаем перезаряжаться. За это время на этой карте особо далеко не побежишь. Я, честно говоря, не хочу ехать туда к СМВМ По одной простой причине, потому что товарищ бронированный Но и, честно говоря, у меня нет абсолютно никакого желания с Чифтейном встречаться Потому что товарищ довольно быстро перезаряжается Вот такая вот интересная дилемма у нас получается Я еще до конца не свелся, чтобы точно зарядить ему в кепку А мне товарищ все-таки накинул Как вы видите, в башню он даже с учетом какой-то приведенки Тоже прилетает, прилетает бодренько Про борта я вам говорил, что это сущий картон ну и что касается играбельности машины, как я уже говорил, машина крайне удобная и крайне приятная при игре Где-нибудь на городских картах, там где вы действительно можете нормально, спокойно отстояться Или куда-то переместиться, прикрывая зданиями на время своей перезарядки Играя же на открытых картах, вы очень хорошая мишень Раньше, когда Эмиль появился, да, безусловно Товарища боялись, потому что он был типа супер бронированный, а плюс у него барабан. Ну и мало кто на тот момент мог нормально себе, скажем так, не то чтобы предполагать, чувствовать тайминг того, когда Эмиль опять ринется в бой. Сейчас же все это прекрасно понимают. 2000 урона, да, окей, хорошо, но результативность, ребят, по команде... Вот с вот этим вот всем. Пускай и первое место, но не выдающееся. Слились, да, безусловно, в первую очередь, потому что вот эти ребята отыграли скудненько. Но Эмильчик, он не будет прям огромным нагибатором в каждой катке. Да, классные катки на нем бывали у меня, но сказать, что это прям must have, нет, ребят. Такого про эту машину я сказать не могу. Вот если про Акулу я это сказать могу, потому что Акула действительно прощает очень многое, то Эмиль, он прощает вас ровно до тех пор, пока у вас есть снаряды в магазине. А когда они заканчиваются, такое впечатление, что товарищ становится злопамятный и делает все возможное для того, чтобы вам сделали соперники неприятно. Покупать или не покупать, ребят, я думаю, что за тот ценник, за который машина сейчас стоит на продаже, купить можно. Если ничего более годного вы себе представить не можете, или если годные машины... У вас уже стоят в ангаре и вам прям вот хочется куда-нибудь вложить свободную голду. На данный момент, ребят, у меня все, это было абсолютно честное мнение по поводу Эмилия 1951, подписывайтесь на канал, если вы за честность, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и помогите мне развивать канал честных обзоров на танки и товары в магазине, на сегодняшний день более 400 видео уже ждут вас у меня на канале. Всех благ вам, всего хорошего, мира и обязательно спокойствия, пока-пока.